Вот, ребят, машина приехала на прошивку на 1.8, мотор на роботе. Здесь нам как бы вот туда по встречке тут. На роботе прошили сегодняшнюю прошивку с изменением фазика. Там уже, я не знаю, каким вариантом. Но самое интересное, что мы сегодня, по-моему, нашли вот этот корень зла, из-за которого все эти тычки были. Но это не точно. Я сегодня скидывал Виктору... Тут аккуратнее, очень много пешеходов. Виктору скидывал в Минск прошивки испытательные. То есть дело так, чтобы фаза была нормальная на низах, чтобы тянуло но при этом появлялись тут же сразу резко вот эти подергивания, о которых вы все знаете, ну, четко дергалась машина постоянно но чуть меньше фазу делаю, но не такой рост а, ну, низах именно той тычков нету, прям все гладко, все четенько ровненько, но вот буквально там несколько часов назад видите себе все-таки прошил прокатился, сказал, что их нету ну и вот прошили сейчас на данный момент человеку как раз именно эту версию ну тут оказались там некие косяки, да, налево сейчас. Некие косяки. Прошил, машина не заводится, но оказалось, что был потёрт мой мобилайзер как таковой. Потому что бэкап я сделал, посмотрел в бэкапе он отключен, пришлось перепрошивать и, соответственно, без моего Ты хочешь тронуться, попробуем? Ну так, да. давай. Потому что когда на маленьких оборотах. Много Именно на маленьких. Не надо, она дергалась, да, сейчас вот. Нету такого. Вот там это на переходе на определенных 1800 оборотов, где-то вот так происходило все, но судя, вот показанность появилась, да, но она и была у меня, но вот эти тычки как бы были, но корень зла, по-моему, мы поймали все-таки, теперь монофазу как надо делать, то есть на низах я теперь буду стараться повысить как надо и на верхах, потому что раньше как я только превышал что-то вот эти начинались тычки Невозможно совершенно ездить но последим, посмотрим то есть я думаю, что все будет нормально потому что я сейчас на данный момент не ощущаю никаких ни тычков нет, ни, да, да, да. ничего нет, все ровненько Да, и прошивка-то здесь была уже прошита Евро-2, и не было иммобилайзера и другого разработчика. Плюс коробка сейчас будет по-другому немножко переключаться. Если заметил, она более плавненькая. Да. Она лучше. Она ну, сейчас на спорте. Не, ну она, она мягче еще, при этом с передачи на передачу переходит. Здесь правый ряд и прям Она именно плавнее, меж передачами переключается. Вот, просто да, я там добивался да, да. вот этого, чтобы не было большой разницы между первичным валом и э, оборотов, и маховиком. Чтобы он как бы сцеплялся так, чтобы не было никаких ударов вот этих. Очень мега плавно как бы. Но это сложно, пой... Ну это сложно поймать. Ну это мы долго можно. добивались просто этого, но добились все-таки. Самое главное, что мы вот эту вот проблему решили по ходу. Но перепроверить фотофу я, конечно. Ну да, я не считаю. зарекаюсь, но а, по, по пробкам по... проедем. Да. Посмотрим. Но Витя сказал, что все нормально. не Это на ну, обычно не спорт. Но это на обычном, да. Ну, это как бы коротенькое видео, просто, чтобы вам сообщить, что именно корень зла был найден, Они просто... То есть я раньше бился, я не понимал, откуда это, но теперь все пришло на свои места, и будем делать уже прям вообще нормально, чтобы все было. Сейчас особенно не гони, нам налево надо будет на перегрузке. Так что это самое главное, это прям за это сегодня я даже выпью. Блин. Потому что, ну, боролись мы очень долго на самом деле. Это прям такая тема была. Потому что вот эти фазы я то, что на днях делал ребятам, оно все ровненько было, но низы немного страдали из-за этого. А теперь, как бы, можно и то, и другое делать. Кстати, здесь уже низы более поправлены, но хочу еще их выше. Просто не стал трогать, уже, чтобы не наквороться на косяки какие-то. Ну, в общем, как-то вот так вот, ребята, всякое бывает, машина без иммобилайзера приезжает, сам даже владелец как бы не в курсе был, ну, да, но вот да. так и шло, да, я посмотрел бэкап, там отключен он реально как бы, но в ЕПРОМе вины прописано, но я, правда, данные... А пробеги не смотрел, он вроде похоже, да, Сам судя по спидометру. Но чтобы активировать мобилайзер обратно, это надо к дилеру ехать. дилеру еще надо объяснить, по какого хрена это произошло все. Ну, это не... не... И ребята, походу, либо за пароли, я не знаю, что, что там было. Верно нет этих. Либо запороли, либо что-то... Ну, и решили отключить иммобилайзер. Так что вот, не забываем ходить под Видео там drive контакт у меня ссылочки соответственно подписываемся жмем колокол ну, и смотрим на очередные видео всем пока и до новых встреч